открытый правдивый интересный родной пятый в каждом телевизоре страны Это программа «Известия» в студии Ольга Нагорная. Здравствуйте. Лесные пожары на Дальнем Востоке разгораются с новой силой. Только за сутки площадь огня выросла почти в четыре раза. Самое сложное...